Машина зверь слушает. Первая А вот сидит Костя. Ю, да. Даю привет, Люся. Тетя Люся, да. Так, чтобы ты не скучала, что тебя будет. Да. А вон там на горе, Карповская. Там вон за углом домик. И тут вон домик. Вот тут вот пробирался костяра А вон там Шурик спускался Провели дислокацию вышли на новый водоем, на ну, новый он по поскольку так как и старый водоем. Вот, река Нелинга. Александр Владимирович. Привет. Кому надо передать? «Люся, здесь молодец, здесь! молодец, дядя Саша. Вот, находимся недалеко от места проживания. Вот. Да -да -да. Город Герой. Верховье. Муниципальное образование Горка. Это вот. Думаем, какого-нибудь рибу здесь поймать. А это мы сейчас вдалеке наблюдаем с вами самца примата нелингус обожателюс в своей естественной среде обитания. Он пытается добыть себе рыбу самым извращенным образом, закидывая в водоем какие-то железки, загнутые крючочком заточенной, утверждает, что это все положительно, что он завалит всех рыбой. И как обычно, он в этот момент передает привет своей хорошей знакомой тете Люсе. Вот сидим здесь какое-то время Видели три поклевки Три поклевки и бульканье воды в лунке Под подъем. Вот подъем Поставили много улочек Много Жадные Ховановы Да, так, так вот Продолжаем мучить себя и рыбу день солнечный но ветерочек вот. я сегодня рыджился доеда просто я бы даже сказал зверя вот, вот такого вот сомика вот, сейчас мы будем его в родную стихию отпускать а тихо, сиди сиди парень сиди парень, парень сиди есть вот они, есть. Все, вали. Давай, вали. Что тебе сказал? Вонючка американская. Во! Все, гринпис, мы с вами. Попрошу внимания, делайте, пожалуйста, умные лица. ой, неледский о, еще одна паспорта ничего не понимаю давай, тебе же понравится он опять подошел, подергал, блин, и отошел. Пока одним занимался, он меня отвлекал, наверное. Это у них такой договор. Вот так вот мы здесь голодаем Чего Бог пошлет? Раз рыба не ловится, приходится Загонять в дичь Дичь А научил так голодать Андрей Романович. Андрей Романович, привет А тетя Люся? Тетя Люся, тетя Люся а Тебе большой-большой привет А как мы будем есть? Мы тебе не покажем Не покажем не -не -не -не. Я еще водочки выпью. Послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки.